Продолжаем отмечать утро на Болткоме. Олег Пек, Александр Шунин. И к нам присоединяется э, музыкальная, не знаю, банда, группа из Одессы. Феликс Шиндер и его музыкальные товарищи. Здравствуйте, Феликс. Здравствуйте. здравствуйте. Доброе, Доброе утро. 29 декабря в музее истории мореходства в колонном зале пройдет концерт. И вот мы уже спорили за кадром, как вот музыка, которая объединяет себя. Олиганский городской фольклор, клэзмер, балканские ритмы. И, и вот как определить вообще стиль, в котором вы играете? Э, вообще стиль определять, э, такое, знаете, за, э, это э, для тех, кто прям хочет что-то написать. Я советую просто послушать одну песню и у себя вот, внутри э, своей души найти место определения. Но могу сказать, что эта э, песня и музыка, которую мы играем, напрямую связана с историей моего города Одессы. А это значит музыка оптимистичная, музыка с определенным юмором, и она очень связана с простыми жизненными историями обычных одесситов, людей, э, живущих э, с определенной философией, которая просто заходит с рождения. У нас, кстати, в студии и промоутер Александр Голованов, да, здесь тоже присутствует. Да, Мы, да, это да, раз и раз давайте я представлю музыкант, да, музыкантов. музыкантов представьте, а, На скрипочке и на баяне со мной ребята из города Харьков, Дмитрий Москаленко и Андрей Шашко с такой украинской фамилией, значит, э, и мы составом таким приехали в Ригу. У меня в последнее время идет... одни музыканты играли со мной, вот э, с ребятами мы подольше поиграем, надеюсь, очень. Может быть, для того, чтобы люди представляли себе, что их ждет и вообще, какая, что, вот, что из себя представляет вот этот сплав всех разных интересных стилей? Может, что-то вот прямо начнем с... Конечно, конечно. Песни. Дамы и господа, все, кто сейчас находится рядом с нашей музыкой, слушает нас по радио, я хочу передать пожелание хорошего утра, чтобы, несмотря на вот такую стерую некоторую зимость, сейчас наша музыка подняла настроение, Звучит Одесса-мама, э, грянем, шпил. Шуры-муры, звук французского мотива, За ручку по Приморскому гуляем не спеша. Я сам не знал, что может так красиво Любовным тоном петь моя душа. Побегу в ломбард, куплю колечко Видимо, настали времена Чтоб мое свободное сердечко Больше жить не хочет без тебя сыграть Будет пьяная лежать Шухер наведем такой, что все будет дрожать Сокрали с марафетом Парниши при фасоне зайдутся к нам с приветом На нас будут смотреть Бандиты с пистолетом С ментяей без подарка Сыграем свадьбу летом Надо только Хотеть, ой, заживем с тобой красиво. На завтрак в ресторане компот и холодец, на старопартафранковской квартира и на жестянной станции дворец. Ой, нам с тобой будет очень сладко. Я ж не фармазойщик-симулянт, за себя скажу красиво, кратко Я ж за все. Сыграем свадьбу, вся деса будет пьяная лежать. Шухер наведен, хоть что все будет дрожать. Сыграли с марафетом, парниши при фасоне, сойдут как нам с приветом. На нас будут смотреть Бандиты с пистолетом, земля и без подарка. Сыграем свадьбу летом. Надо только захотеть. Браво! я знаю, что вы не только исполняете, ну, вот, классические песни, но и сами их пишете. Что? Вот поэтому мы начали с этой. Это моя песня авторская. Вот, я вот хотел я... для вас петь, возможно, то, что вы не слышали раньше. Вот меня всегда восхищает то, что люди, которые, ну казалось бы самый простой путь, огромный музыкальный материал, который можно исполнять и который там песни уже раскручены, они идут гораздо более сложным путем. Почему вот нужно исполнять? Вы хотите исполнять? свои песни, а не как бы, ну, те уже, которые все знают, все любят, все поют, там, ну, вот, что, казалось бы, взять их спеть? Хочу, ну, потому что не, не, не могу по-другому, я напишу песни, мне хочется их петь, и как бы это изнутри идет, я не знаю, зачем это сдерживать, конечно, не надо. Каждый, ну, э, может, не каждый, но большинство э, э, певцов, э, мне кажется, хотят исполнять свои песни, особенно, ну, как-то так, да. Это настолько логично, что я даже не знаю, как это объяснить. Вы начали свой рассказ вообще с того, что у одесситов есть какая-то своя особая философия, которая прям от рождения в них. Что это за философия? Какие отличительные уточнили? Я думаю, что это такой какой-то оптимизм очень особенного такого характера, и особенная разговорчивость, желание и легкость в общении. Вот, а поговорить, знаете, угу. вот это важно, это нужно для здоровья психического, психологического. И на улице вот часто одесситы разговаривают, вот прямо, это у Карцева даже была эта история, у Карцева, кажется, да, когда двое людей на улице разговаривают, третья ставляется, долго их слушает, не морщите мне голову. Вот это вот про одесситов, такая Одесса, она сохранилась, вот ну, я, та, которая вот, изображена в ликвидации, условно говоря, вот сейчас она есть. Мне я... очень нравится, что вы мне задаете этот вопрос, это самый классический детский да. вопрос. А Тали, Одесса, а mm -hmm. есть ли еще та Одесса? Ну, Одесса меняется динамично, конечно, с от, оттоком иммиграции, особенно еврейских, э, еврейской составляющей города, э, потерялась, потерялся такой компонент, конечно, э, такой находчивости знаете, одесской. Но город живет и, конечно, меняется язык, уже там словечки на идыш уходят из культуры, и э как бы э -э -э -э -э этого нету в, в, в, в том количестве, которое было раньше. Но э сама природа, просто местонахождения города, оно диктует определенный характер, определенный колорит всегда. Вот. представляешь, когда настанет время, когда вот в одесских песнях Феликс, например, сочинит какую-то песню свою, и вместо всех этих иш-словечек будут англицизмы. — Трудно представить. — Трудно, да, я сейчас Не дай бог. — Сейчас давайте попробуем что-нибудь слепить из этого. — Идея-то неплохая. Я пытаюсь ой-вей на английский вариант переделать хотя о, oh, oh, no! Oh — О, my God! Oh, — О, oh, no. my God! — Нет, нет, нет. — не получается пока, да. Наверное, такое не бывает. — Нет, ну вот сейчас, вот можно ли, приехав в Одессу, там спросить, вот будет ли там, если я пойду вперед, будет ли там рынок, он там будет, даже если вы там не если в не пойдёте. — Да, да, да, если вы встретите правильного чеку, он вы услышите то, от чего у вас в голове может произойти коллапс, оно как бы понравится, но точно это логике не, поддаёт, не, не будет поддаваться. Это да, одна из таких приятных. Ну, слушайте, кусочек Одессы. когда-то мне попался даже в Риге, в спальном районе Пурцем. Я ехал на троллейбусе и был свидетелем сценки. Один пассажир спрашивал у другого: мол, что за следующая остановка там? И вот, Ну, надо было ему как-то объяснить. И mm вот. -hmm. Второй, у которого спрашивали, долго и пространно объяснял, что да, вот вы доедете, там следующая будет остановка до мебели, вы поняли, да, она вам не нужна. Да, да, да, да, да, да, да, Вот вам там не надо, да, выходить. Вы же одессит в нескольких поколениях. И самое-то интересное, вот меня покопался в вашей биографии, у вас э, дедушка-инженер-конструктор. Э, там, значит, э, со стороны мамы там тоже какие-то... Тех... Вы не неплохо, Нет, вы... Все, все технари. Вот каким <связано> образом <Да>. вас занесло? <связано> все, чтобы подвести к прямо тут надо. Вообще, мама у меня пианист. Мама у меня пианист, ну, в 90-е годы начали шить все, так что я рос под оверлок, под промышленную машинку и под фортепиано. И это сформировало меня, потому что с отцом я не жил. Отец у меня, Левшица Арон Наумович, добавил мне просто по крови много чего. Я иногда делал, что думаю, откуда у меня? ты понимаешь, что это папочка мой непутёвый Арон Наумович, значит, просто генетически внес меня это. Дедушка мой инженер, да, он был... Это, как это называется, гла конструкторское бюро, и он mm -hmm. был там главный инженер, да, главный инженер, делал мультипликационные машины. То есть, знаете, все-таки по творческой mm -hmm. истории, вот аппарат, на котором, ну, погоди снимали, это вот он конструировал также в его конструкторском бюро, это делали. Вот, ну, и он, кстати, очень любил «Дедушка мой» классику, он часто напевал, вот я помню, как он укладывал меня, пытался спать, и напевал мне как, -как вот это, что-то такое классическое, вот, ну... В кого? Да в маму, наверное. Мама у меня пианист, человек, который прививал мне всегда любовь к книгам. А одесская вся эта нота, это просто автоматически залетает. То есть никто у меня не так, сыночка, слушай сюда, ты должен быть настоящим одесситом, значит, слушай утёс. Нет, такого не было. Это так то есть получается, что в DC там нужно родиться, это в крови. Да, я, я думаю, что да. В Одессе есть музыканты, которые исполняют одесские песни, но они не родились в Одессе, и, знаете, есть некоторый снобизм, конечно, по этому поводу, как и у многих в столице, знаете, особенно это. У вас есть такое в Риге? Ты рижанин? Ну, приехал, и так сразу, приехал, есть такое. Вот и в Одессе тоже такое есть, как ты, сколько тут живешь там, всю свою жизнь, но родился в другом городе. А, все, и так, контора, все. Есть такое дело. Ну, лучше родиться, да, будет удобнее. С другой стороны, у вас в биографии тоже есть удивительная страница, когда вы просто автостопом проехали через кучу стран, там Иран, Азербайджан, то есть там вообще какой-то... И по откуда вот этот тоже, я не знаю, авантюризм ведь это практически? Авантюризм, 100%. приключения. Да, понимаете, я просто когда заканчивал школу, я понимал, что я уже... Просто мне тошнит уже от обучения вот этого, и меня как-то не насаждали. Да я смотрел, то есть моих друз друзей всех просто мучили образованием, и никто не хотел учиться. И все просто вот даже не ходили в эти университеты и, и мучились там, линяли. И как-то я посмотрел, подумал, что я так не хочу. И я смешивал, значит, такое мелкое предпринимательство с путешествиями автостопом. Я шил индийские штанишки, кроил, значит, жилеточки, какие-то фенечки. Ездил автостопами, иногда на фестивалях это продавал. И мне так понравилось просто хиповать, что как бы я думала, что, ну, в общем, в этом... Это была моя школа. Как поговорить с людьми, как выкрутиться в любой сложной ситуации? Да в любой ситуации. Вот. Сейчас я периодически думаю, вот, а что если бы я получил музыкальное образование? Как бы, был ли это мне плюс или минус? Думаю, что рассуждать об этом бесполезно, потому что как есть, как бы основополагающим является какой-то успех. Вот есть у человека успех в, жизни, в его вот, в начинании? Если есть, значит, все правильно было. А там надо было, не надо было, непонятно. Автостопом ездить Чудовищно интересно, чудовищно интересно, но надо, конечно, иметь какой-то склад ума такой, чтобы не бояться этого, потому что для большинства людей это звучит как конечно. дикость, как, как, Страшно. как что-то страшное, да. И, ну, особенно там, где я ездил, как бы там просто... Э, ну, а На самом деле, часто оказывается, что в тех местах, о которых плохая молва, такая как бы пропагандистская история, там все в порядке. И, и про Иран могу сказать в точности. А не сделать ли на музыкальную паузу? Давайте с удовольствием, mm. М -м -м -м -м. Да. может быть, что-то да? еще да. набросимся. Набросимся. <с nach> mm -hmm. so, mm, так, чтобы нам сыграть, друзья, äh, ну, mm. давайте так. Ну, э no, если про путешествие. Про путешествие. То что-то вот в, <сmuil> <сmuil> в эту сторону. Да сейчас опять в Одессу приедет. Все пути ведут в Одессу. Давайте кусочек песни, которую часто я слышал на привозе. Это самое такое, знаете, будто такое место, ну, ах, Одесса самое, что ни на есть, вот жизненное, купить рыбки, там еще чего-то. В Одессе часто пахнет рыбой во дворе, и раньше пахло на Молдаванке, потому что рыба на самом деле это самое дешевое мясо. И Молдаванка район, где проживало много достаточно бедных людей, там жарили рыбу, потому что рыба просто дешевая. И вот на привозе покупали всем, кто сейчас нас слушает. Представьте, что вы в Одессе на привозе вот, песня для вас звучит, ах Одесса. Классика. Плывут туманы над волной, покрытый бирюзой. Стоит у моря предо мной Одесса, город мой Он с песнями встречает, он с песней провожает Одесса, мама, милый город мой Ах, Одесса, жемчужина у моря. Ах, Одесса, ты знала много горя. Ах, Одесса, ты мой любимый край. Живи, моя Одесса, живи и процветай. Ах, Одесса, не город, а не Ах, Одесса, нет в мире лучше места. Ах, Одесса, ты мой любимый край. Живи, моя Одесса, живи и процветай. На свете есть такой народ, он весело живет, А детский дружный наш народ, он песенки поет. Кого вы не спросите, ответят одесситы,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 Одеса, нет в мире лучше, чем я сама. Одеса, ты мои любимый рай. Живи моя, Одеса, живи, не процветай. Эй! Здесь и есть такой маяк, он светит всем всегда. Он говорит, постой, моряк, зайди-ка ты сюда. Здесь двери все открыты, вокалы все налиты, И девочки танцуют до утра. Ах, Одесса, жить чужина у моря! Ах, Одесса, ты знала много горя! Ах, Одесса, ты мой любимый край! Живи, моя Одесса! Процветай Ах, Одесса Не город, а невеста Ах, Одесса Нет в мире лучше места Ах, Одесса Ты мой любимый Но как к... можно не проснуться под такое? <смех> хочешь, не хочешь. Да я сам, хочешь, не хочешь, да. просыпаться, Конечно, утрочка. И новости <смех> нашей в следующем части будут гораздо веселее. Я думаю, это уже, конечно. Говоря про новости, одна из главных новостей, что 29 декабря... А, в... а это, между прочим, завтра. Завтра в 19 часов в музее мореходства, истории мореходства в колонном зале можно будет как раз-таки на концерте Феликса Шендра побывать. И слушайте, какое совпадение, на самом деле, да, музей историй истории и конкретно мореходство, мореходство да. и Одесса так, тебе, и наше мореходство, и море, э, наше Балтийское. Кстати, я понимаю, что у вас ведь связи с Латвией тоже есть, то есть какие-то... Да, и, и я, кстати, хочу заметить, что это у меня первый концерт в городе Рига, и это всегда так трепет на первый раз в столице давать концерт, и я действительно, так знаете... Ожидаю этого концерта, не каждый концерт так как-то чувствуешь, и это, я думаю, совпадений не бывает. Очень приятно, что это музей истории мореходства именно с морем. Люди, которые живут у моря, у них определенный такой морской все-таки склад. Я например, никогда не представлял, как я могу жить в городе, который не заканчивается чем-то вот таким, как море. Вот как поле, поле, поле, поле, город посередине. Вот я все-таки чувствую, что море должно быть с краю. Поэтому нас с вами как бы связывает такая история, что вода должна быть крупная какая-то рядом. А, а что за вопрос был? Да, потому что я понял, о чем речь, О чем речь, общаясь, да. Значит, мой Прадит, а Станиславович, он из Риги, у него были очень религиозные родители, и он от них тихонечко убежал, потому что был такой человек науки, он убежал сначала, убежал. Ну, в общем, поехал учиться в Кишинев, а потом приехал в Одессу. Вот, астроном такой был Одесский. У много историй, кстати, про него. Он вел дневник во время Второй мировой войны, в Одессе, во время оккупации. Я читаю этот дневник, очень интересно. Город... То что он сохранился, да? Да, у, да, у мамы. Этим... Город как бы жил, ходили в театры, значит, люди, все. Очень интересный дневник. И есть у меня от него два портсигара, значит. Его... Он работал преподавателем высшей математики в мореходном э училище. И, значит, он курил, курил. И его студенты подарили ему портсигар, но он курил трубку. Но он был такой человек интеллигентный, и он какое-то время все-таки носил портсигар, mm -hmm. чтобы показать, что он как бы ценит. Подарок, кстати, интересно, что у меня их два, и они ему через два года опять подарили портсигар. Или Жизнь студентов ничему не. Да, как-то не просекли, что надо было трубку подарить. Да. видимо, они не часто на лекциях mm -hmm. появлялись mm -hmm. и такого нюанса mm -hmm. просто не заметили, но я заметил другой нюанс. Феликс, ты буквально земляк наш и скоро нет, нет, да и запоет про листья желтые над городом. Я да, уже меня. пел, я уже пел, <свят> да, даже да. пытался, ну нет, не буду изображать, но в общем в городе долго впился, я играл в этом августе, если не ошибаюсь, и ну, в общем, эту песню мне предложил местный кларантист, говорит, давай мы ее внедрим. И мы внедрили её, чего нет. Я с удовольствием всегда пою. В следующий раз я подготовлю какую-то песню. Ты как э -э завоевал, риж, бы, да? да, да. Вот, Издал из бы, пил и... Сей... Продвигается к морю фильм со своей командой. Я не ожидал, честно говоря, что в Долгофпилс поеду, обдумал в Ригу сразу, но как-то вот... Эти... Через Долгофпилс. Да, да, через Долгофпилс, да. да. Кого можно вообще еще назвать вот, на вашем поле, условно, я не знаю, ну, соперником, не соперником, но вот кто... Коллеги по цеху. Коллеги по цеху, вот как, кого можно сказать, что вот они действительно исполнители, вот живет детская песня, вот продолжает жить. В их исполнении тоже. есть Валентин Куба такой исполнитель. Пожалуй, все. То есть, в принципе, вот исполнители настоящей такой вот одесской песни. По, по, по пальцам и. По да, да, но на руки. самом деле по, по пальцам угу. э, по даже, даже не имеет по всем <с пальцам покатиться. Но сейчас, да, я и вот Валентин Куба. Но я родился в Одессе, так что. По сути, по оговорке он нет. Нет. Не та контора. Я слышу эту фразу. Не та контора. Да, да, да, да. Ну. Что я хочу сказать? Ну, без, это такая достаточно нишевая история, угу. и э, артисты, музыканты сейчас, которые... Фольклор в основном ну, не в Украине, в, в Европе, вот, во Франции ценится больше, в Англии, ну, вот, в, не, не во всех странах мира как бы фольклор вообще является чем-то таким, что можно вынести на какую-то сцену, зарабатывать деньги этим сложная такая ниша для музыкантов хотя мне кажется что с приходом электронной музыки начинают использовать элементы фольклора вот именно накладывая на электронный ритм да вот да да я бы об одеске не скажу вам больше никого а вот по поводу мировой ну можно сказать что это Google как бы в принципе такой панк фолк что ли да вот, ну, вот, надо по мировым идти, вот, э, таким. И, ну, и то, понимаете, по радио, то кто из них звучит, да? Ну да. Ну, Еголь, Борделлы, Шантель вполне себе звучат. По, даже по радио, даже на нашей радиостанции. Да. не Нет. по хита ФМ, грубо ну, говоря. Да, Хорошо. Да. А ну ладно, Шантель по всем хит хитам. Шантель звучал. Ну, да, когда, да. Это было, правда, когда в прошлом была веке. Мода на, э, mm -hmm. на Балканщину пошла. Амстердам, Клезмер, Бен, там mm -hmm. и, и тоже звучали. они. Но была мода на Бал Балканскую вот, ну, историю. Вы сказать. же наверняка выступаете не только там на территории вот этой вот одной-шестой бывшей суши, но и на mm -hmm. Западе. Mm -hmm, ну а как там принимают? В основном бывшие наши ходят. Или местные тоже. Это зависит от организатора. У они меня... вообще понимают, о чем речь идет. Что это за тексты? О чем они, почему они, этот грустный юмор, отдельский. Текст, как правило, не понимают. Я выступала в Германии на фолк-фестивалях, и в Южной Америке еще в Эквадоре играла для местных. Это было уникально. Очень. Ну, нет, чувствуют просто энергетику музыки, там как 7.40, например. Ну, под нее сложно как-то не танцевать. Понимают просто на уровне как бы, интуитивном таком. А тексты нет. Подпевают песню, знаете, «Отстоц-перевертоц» из «Бабушка здоровая». Mm -hmm. Вот недавно в Париже у меня был концерт, и я слышу что люди с акцентом «Бабушка, давай!» Знаешь, ты... Думаю, откуда они вообще, какая бабушка? И как-то вот нравится людям. Иногда mm -hmm. даже не поймешь, вот через что заходит песня. А как вот действительно этот вот удивительный секрет хита? Вот как, как понять, вот, что песня становится хитом, вот она становится идет в народ? Ну, есть понятие, вы знаете, хук, uh -huh. да? то есть чем то песня должна тебя, как бы, ударить, так, обратить на себя внимание. Обычно это припев. Ну, в одесских песнях часто это какой-то юмор или какой-то словечко. Например, есть песня "Фонарики". Там э, и строчка «Но моя юность раскололась, как орех». И вот этот орех, он стал э, как бы mm -hmm. такой фишечкой, и, и я вижу, люди ждут, когда они смогут сказать «орех». Ну и в нашем случае еще, конечно же, харизма и энергетика. 네, — Да, да. Да, э, да, это такая это... музыка. — Да, да не <дилемат>. Фольклор, городской романс должен непосредственно исполнять в первую очередь харизматичный человек. Как, например, э, там, Шарль Азнавуру во угу. французском шансоне или Жак Брель. То есть они в первую очередь э, харизмы. Вот у них э, э, у Шарля Азнавура часто такие вокальные штучки придумывают, что-то рычит. Вот оно ближе как бы... К... Оно в сторону харизмы, вот такое, чем ореха. Я, э, да, Такого, да, да, да, да. А ведь э, вот я все как пытаюсь сформулировать вопрос, очень сложно вот не скатиться в какую-то пошлость, потому что ведь одесская, она немножко хулиганская музыка, там есть какие-то блатные мотивы. Да, я понимаю, И в, это. в то же время вот часто слушаешь, когда вот, ну, вот слушаешь каких-нибудь вот блатных шансонных исполнителей, ну и вот ты понимаешь, что это ну как бы такой вот очень ну уровень вульгарный, ну, вульгарный. То есть рассчитанный на какую-то такую вот, ну грубо говоря, бенлядскую публику, а вот в, в то же время вот использование тех же самых вроде бы как будто бы жаргон словечек вот звучит совершенно по-другому вот я хочу сказать что в вашем случае вот ведь это же такое опасное минное поле что как вот не скатиться не скатиться в такой вот ну тут ну, просто от человека зависит который исполняет мне часто говорят что вы исполняете какие-то песни весьма такие как бы ну, как сказать, сложно подобрать нужное слово, Не на но грани, вы меня скажем поняли. Так, да. на, на грани спасибо, да. спасибо. Очень правильно, красиво. На грани уже э, вы исполняете интеллигентно. Ну, я mm -hmm. очень благодарю за это, потому что мне это действительно важно. Просто от биографии человека зависит. Понимаете? Mm -hmm. Вот есть человек, который может там на людях материться, и он вообще ему нормально. Он слушает шансон вот такого похабного какого-то. Нет, ну я скажу, что, что, что, есть, что есть люди интеллигентные, говорит, которые компания. могут материться так интеллигентно, что это, это прямо вот это искусство. Это, да. искусство. это, знаете, это... как из, из кино. Жить в Одессе – это искусство, и для этого нужен талант. Нужен талант какой-то. Спасибо маме, могу сказать только все. Спасибо маме. И родной маме, и Одессе маме. Насколько вот процентуально вот свой авторский материал и вот какие-то, ну, такие проверенные действительно хиты вот в вашей программе Сейчас сочетаются? я работаю над новым альбомом, который mm -hmm. будет полностью состоять из авторских песен. На данный момент у меня есть два альбома, в которые на 90% состоят из одесской классики. Так уж получилось, что, исполняя эти песни, мне... По-хорошему пришлось очень вникнуть во, -во, во все ответвления этой музыки и выбрать то, что я бы хотел знать и исполнять. Но, конечно, я повторюсь, что вот сегодняшний эфир я начал с авторской песни, и в дальнейшем я буду исполнять авторские песни по большей части. Как они рождаются? Вот что такое? Вот, откуда берется вдохновение? Ой, по-разному. Ой, ой, да. по uh -huh. Недавно я просто с дочкой гулял и напевал песню, что-то там, та-та-та, кошерно жить, кошерно жить. И бац, у меня песня. Думаю, хорошо э, звучит. Вот я кошерно ем, я кошерно сплю. Я... Как там дальше? Я кошерный. И, и, и, в общем, про кошерно песню. Uh -huh. и там, э, или вот и, и, нигде еще не пел... Э, как происходит песня? Я с удовольствием поделюсь, потому что это на самом деле очень просто. Когда приходит какая-то в расслабленном состоянии, или наоборот, где-то идешь, там о чем-то думаешь сильно, какая-то строчка, ее надо схватить и записать. И она, как правило, мне приходит с мелодией, и я сразу на диктофоны начитываю. У меня есть родственник, дальний, живет недалеко от Чикаго, и он мне по телефону, мы с ним как-то созвонились первый раз. Знаете, это скорее мамин, по маминой линии, там ее. Родственники, я с ними связь не держал, но как стал артистом, все начали, так, ой, это же наш там родственник, угу. Феликс, по-хорошему, как бы, и начали искать связь. И он мне говорит, мы сменили столько адресов, я думаю, о, отличная строчка, строчка да. готова. И у меня, я вам сейчас первый, первый раз, все сейчас первый раз услышат, и, меня, и тем более, что я сейчас часто переезжаю, оно у меня на угу. душе, вот это все сейчас, и я написал такое четверостиши. Мы сменили много адресов, Все, чтобы зажить, так и зажить красиво. Я имею много нужных слов Всем, кто нам помог сказать спасибо. Лёня, Сага и Аркаша, шлет привет межпуха наша. Ну а дальше уже потом, <с услышите. Вот, мы сменили много адресов. Вот так начинается песня. что с языками? Были какие-то эксперименты не только с русским, Идешь английский, французский, не знаю, немецкий? Какой угодно? Я пою несколько песен на французском языке. Просто потому что это... Приятно очень, знаете, делать. Язык очень певческий, язык... Mm -hmm. Сейчас я живу во Франции, вот... Ну, Петя, кстати, раньше начал, так как у меня... Это, такой намек судьбы был, потому что надо обратить внимание. Потом я учил иврит, и могу, в принципе, петь на иврите, без акц... ну, ящ, ящ, я, думаю, я думаю, что без акцента. Я пою песни на идыш, но это нисколько не мой язык, на котором я разговариваю или понимаю хорошо. Я скорее только пою песни, как пласт культуры одесской, вообще еврейской, который важно знать мне, как исполнителю этого жанра. И сейчас вместе со своими родственниками из Израиля я пишу песню на иврите. Да. Вот. Но она может быть, кстати, и на английском. Песня эта посвящена тем людям, которые очень хотят приехать в Умань. Знаете, в, в город Умань находится в, в центральной части Украины. Там находится могила цадика Нахмана. Это такой еврейский мудрец, от которого пошло движение хасидизм. Евреи со всего мира считают большим таким благословением приехать туда на Новый год, на Рошашана, и там помолиться, там отпраздновать Новый год. И, значит, находится это в Умане. Вообще хасидизм зародился вот в этой центральной части Украины. А, и интересная такая история, что э, у Мончана э, вот эта вся э, как бы, тусовка евреев, которая приезжает, они там достаточно себя ведут так э, развязано. И несмотря на то, что они снимают квартиры, ну, привозят с собой деньги как бы, и тратят их там. Э, Умань это небольшой городок. Э, значит, у манчане, как бы э, не, не очень довольны всем этим хипишем. И, значит, и как-то жалуются своим властям. Израиль предложил купить могилу Садика Нахмана и перевести ее в Израиль. Представляете Как глобально мыслят, твой, чтобы не мешать, чтобы не мешать людям. И чем закончилось? Я думаю, все-таки решили оставить могилу на потому что это выгоднее. Спасибо, чем Аэродром строят свой, представляете, в Умане, чтобы прилетать не в Киев, в Одессу и потом ехать, а прямо в Умань. Слушайте, нам показывают, что осталось всего две минутки буквально нам эфира. Что мы будем делать? Пытаться еще что-то коротенькое? Что-нибудь Коротенькое мы споем? Давайте. И... Давайте. И... и быстренько проанонсируем. Да. Итак, завтра в 7 часов вечера в колонном зале. звучит как в колонном, колонном, колонном зале. зале. А, а музей, в Рижском музее истории и пароходства концерт Одесса Мама Шалом Бонжур. Наш гость Феликс Шиндер и его команда. Итак, э -э, звучит «Одесса-мама», звучит песня, э, кусочек песни «На Дерибасовской открылась пивная». <una> <cafeteria> На деребасовской открылась пивная, Там собиралась компания блатная, Там были девочки Маруся Роза Рая, И с Васька Шмарвоз. Две полудевочки, один заморский мальчик Который ездил побираться в город Нальчи И возвращался на машине марки Форта И шел костюмы элегантнее, чем Красивей всех была там Оза с а Она была с собой как макханка И с ней зашел ее всегда шли почитать И жизни Васька Шмарос на Деребасовской закрылась пивная, Где собиралась вся компания дотная. Исчезли девочки Маруся Рая, И с ними гвоздь Одессы Воскошмар Воспал. Браво! <свят> <свят> Спасибо огромное, хорошего Спасибо. концерта. Будем ждать всегда вас в Риге, в Латвии. Приезжайте Благодарю. еще. Благодарю. До свидания. Радио Радиоболткурс